Всем привет дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк и работа в Польше топ 5 самых востребованных профессий в 2019 году, так называется это видео, потому что в нем я представлю вам топ из пяти самых на мой взгляд востребованных профессий в Польше в 2019 году, дело в том что я являюсь специалистом по трудоустройству в Польше уже несколько лет, я трудоустраиваю людей только на достойные работы в Польше, ну и исходя из своего личного опыта я составил этот топ для вас, чтобы вы представляли, какая работа в Польше менее востребована, какая более востребована, на какую специальность возможно стоит отучиться перед приездом в Польшу, либо можно без проблем поехать без специальности и найти хорошую работу. практически из каждой профессии перечисленной далее у меня найдется для вас хорошая работа. и если вы заинтересованы в достойной работе в Польше, то пишите мне по номерам Вайбер, Ватсап, который появились уже прямо вот здесь и обязательно вам отвечу в будние дни в рабочее время ну а я начинаю топ 5 самых востребованных профессий в польше 2019 поехали что ж, первое место, по традиции, занимают разнорабочие, работники продукции, работники каких-либо производств, в общем, люди, по сути, без профессии. Как бы абсурдно это не звучало, но именно профессии, людей без профессии, находятся на первом месте по востребованности в Польше, потому что очень много различных производств, где не требуется никакой специальности, например, это упаковка каких-либо товаров, либо рыбные, куриные предприятия, мясокомбинаты... У меня вакансий, к слову, на рыбу, на курицу, на мясо нету, потому что, в принципе, в большинстве своем это работы, на которые люди ехать не хотят, потому что там сыро, грязно, холодно и так далее. Но зато у меня очень много вполне достойных работ для людей, у которых нет никакой специальности, нет никакого специального образования, нету знания польского языка, при этом там весьма и весьма достойные зарплаты. Есть работы как на логистических складах, так и на различных проектах производствах, в таких городах, как Белосток, в таких городах, как Лось, Центральная Польша, э, в таких городах, как Дембица, ну и многих других. В общем, друзья, первое место по востребованности в Польше из профессий занимают э, профессии для людей, у которых вообще нет профессии, для разнорабочих, работников продукции, различных упаковщиков, работников логистических складов и так далее. Идем дальше. Тоже второе место по востребованности занимает профессия строителя, то есть различные строительные профессии в Польше, начиная от кровельщиков, заканчивая бетонщиками. Туда же можно отнести и арматурщиков, и укладчиков тротуарной плитки. Именно вот такие узкопрофильные специалисты очень сильно востребованы э, и в очень больших количествах. Я думаю, что вскоре строительные специальности перегонят даже по востребованности в Польше обычные работы на заводах, на производствах. Э, потому что с каждым годом все больше и больше требуется рабочих, именно специалистов по различным узкопрофильным строительным специальностям. Поэтому Второе место, это, конечно же, строительные специальности по востребованности среди профессий в Польше. Третье место, друзья, занимают, и я это поставил в отдельную графу, занимают сварщики. Казалось бы, тоже строительная специальность, но сварщиками можно работать и на производствах, в каких-то цехах. Поэтому я отнес это в отдельный раздел и дал третье место по востребованности специальности сварщика. Традиционно, каждый год, очень много сварщиков требуется в Польшу, как специалистов, так и не особо квалифицированных. В большинстве, конечно, нужны специалисты и зарплаты, к слову, у сварщиков в Польше пожалуй, одни из самых больших из всех специальностей. Поэтому, если вы хотите э, на 100% найти высокооплачиваемую работу в Польше, то советую вам отучиться на сварщика и тогда ехать. Но э, учтите, что вообще без опыта работы очень редко берут на высокооплачиваемую работу сварщиком. Поэтому, желательно до этого где-то поработать, набить руку, а потом уже ехать и зарабатывать нормальные деньги. К слову, у меня есть вакансии сварщиков, где берут и с относительно небольшим опытом, то есть сразу на месте вы можете набить руку, начиная с 17 злотых в час, к примеру, чистыми, и подняться вплоть до 20 злотого и до 21 злотого в час чистыми по зарплате. Есть работы в различных городах в Польше, ну и вот и в Белостоке сейчас появляется очень хорошая и достойная вакансия. Мои номера вы уже видели, поэтому пишите. Итак, друзья, четвертое место по востребованности в Польше я даю такой вакансии, как водитель вилочного погрузчика. Да-да, тоже очень востребованы такие специалисты и особенно востребованы люди, у кого уже есть право управления погрузчиком польского образца, ну и конечно же люди с опытом работы, если у вас есть польские права управления вилочным погрузчиком и опыт работы в данной сфере, то вы без труда найдете достойную работу в Польше. Также у меня есть хорошая вакансия в городе Дембитса на производстве и складе автомобильных покрышек, и если у вас есть права управления вилочным погрузчиком польского образца, то попадя туда, вы сразу сядете на погрузчик, ну и будете соответственно на нем работать. Но если даже у вас нет этих прав, есть просто опыт работы на погрузчике, а право управления погрузчиком, например, украинские, то тоже можете ехать на эту вакансию, поработаете пару месяцев, потом вас бесплатно обучат и получите уже польское право управления вилочным погрузчиком. Хорошая работа, достойная зарплата. Подробное описание этой работы вы найдете по ссылочкам в описании к этому видео. Очень рекомендую. Идем дальше. Что ж, друзья, пятое место в нашем хит-параде самых востребованных профессий в Польше 2019 занимает э, такая профессия, как швея. Да, работа, конечно же, в основном для женщин. Ну и, собственно, на эту работу тоже у меня периодически есть э, вакансии очень достойные. Ну, что тут говорить, работа швеей. Короче, шить это на пятом месте я поставил, потому что эта работа тоже достаточно э, востребована, но, конечно же, э, не настолько сильно, как перечисленные. Вакансии. В общем, в любом случае, если вы швея и смотрите это видео, пишите мне по номерам, которые в описании к этому видео и которые были в начале его на вашем экране и, возможно, уже появилась актуальная хорошая работа с швеей. И будем вас трудоустраивать и менять вашу жизнь в лучшую сторону. Что ж, это был топ из пяти самых востребованных профессий в Польше 2019, если, друзья, вы заинтересованы в достойной работе в Польше, также в описаниях вы найдете ссылочки на мои ресурсы, на мой телеграм-канал, на мой сайт в интернете, там вы сможете найти как актуальные вакансии на любой цвет и вкус, так и заказать персональную консультацию от меня по скайпу, заказать вы ее также сможете, пройдя по ссылочке, которая вскоре появится уже вот здесь, проходите на мой телеграм-канал, подписывайтесь на него, чтобы получать прямо на свой мобильный телефон рассылку всех актуальных работ в Польше на любой цвет и вкус, только самых лучших и надежных, как работодателей, так и агентств по трудоустройству в Польше. Подписывайтесь на мой канал, пишите больше комментариев под этим видео, делитесь ссылками на мой канал с друзьями. Ну а с вами был Антон Белюк и канал Work and Life на связи с Польшей. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.